Ебать! <свят> <свят> <свят> <свят> как ты без пальцев играешь? Всем привет! Под прошлым видео мы набрали 2000 лайков за день, поэтому, как я обещал, я сделал для вас новое видео. Давайте соберем под ним 500 комментариев. Я знаю, это будет сложно сделать, почти невозможно, но я почему-то в это верю. Для меня это будет мощнейшая мотивация. Еще раз, 500 комментариев, новое видео. И давайте уже добьем 10 тысяч подписчиков, там прям осталось ну совсем чуть-чуть. Для всех тех, у кого есть желание поддержать меня копейкой, я оставлю ссылку в описании. Имена всех поддержавших я озвучу в следующем ролике. Внимание! Это по пожелание. С голоду я не умираю. Что сыграть? Я просто только начинаю. На мой вкус давай. На мой вкус. Давай что умеешь? Что умею? Давай. Неделю занимаюсь поэтому. Давай. Классно, здорово. Для недели это очень хорошо. Да, я тоже так думаю. Мы с учителем занимаемся. У меня Молодец, здорово. Классно. Спасибо, спасибо, я стараюсь. Учитель, конечно, получше меня играет. Ну, у него крутые песни произведения. Ну, ничего, ты научишься так же играть. Да, у меня вообще цель научиться играть вот тут это. Спасибо. Получается, девочек клеить с такой системой? Ну, мне тут не для этого. А для чего? Я видос снимаю. А, классно. Поэтому ты будешь в видео. Классно. Я за. Только реакция была никакая, но в принципе сойдет. Надо было сделать так, давай перепишем, давай сделаем так. Борда. Нет, нет, нет, нет, нет, так мы делать точно не будем. Давай, играй, братан, что стоишь? Давай, давай, давай, давай, сыграй что-нибудь, братан. Ну что, если ты похож на Аскьюба? Да, похуй, скажи, сыграй, сыграй что-нибудь, пожалуйста. Ч ⁇ сыграть? Тебе? Ну давай, давай, давай, сейчас попробую. Ебать. Как ты без как ты без пальцев играешь? В смысле? Даже не ты играл же. Я что-то не понял. Ну давай еще раз. Ни разу Базара нету, красавчик. Отвечаю. Красавчик, красавчик. Отвечаю вообще четко. Слушай, а подожди, подожди, подожди, ну не переключай, стой. А что-нибудь такое можно, допустим, там, что-нибудь мексиканское, что-нибудь итальянское, лати, латино что-нибудь? Что-нибудь такое испанское, да? Да, да, да, да, да, да, да, да. да. Ух, блин, четко. музыка. я тебе отвечаю, братан! Красавчик! Да, ты красавчик, Крас... чувак. Ты вообще на Iskba похож. Ты о чем вообще говоришь? А? Да, они хорош завязывай, отвечаю, уля вообще, молодчик, отвечай, лайк, отвечаю. Прав... по-братски. Ты играешь? Я играю. Ты играешь, что-нибудь там? Ну давай. красиво. Спасибо, вам понравилось? Да. да. Вы, вы серьезно поверили, что это я сыграл? Это не ты был. А это я был. А ты не ты. Правда? <музыка> <музыка> <Рассказ. музыка> <музыка> это пранкер? Ну, какой я пранкер, ты я че? А почему ты не... Нет, а сам играть можешь? Ой, сам... Сложно... или нет что опять не я сейчас играл не знаю ты нашая бах похож вы мне не первый тебе это говорить ты похож на Дима Билана ну это хотя было обидно на самом деле сейчас я Лучше я на шею лобах быть похожим. Согласен, да. Час! ЧАСНЫ! Как тебе? Ну, хорошо. Всегда мечтала научиться играть на гитаре, но... Даже начала это делать. А потом забросила. Ты серьезно сейчас подумал, что это я, да, играю? Нет, потому что когда ты поправлял волосы, аккорды не изменились. Я не знаю почему. Значит, ты раскусила меня, что это не я играл, Просто волосы поправил, а мелодия не изменилась, а руки на аккордах не было. Да, ну нет. Да. Это я играл сейчас еще. А как? Ну, сделай так еще раз и, -и, -и ты просто руку убрал. Так. Типа еще раз сыграть. Да. Другой рукой дайду, попробую волос. <смех> а, <смех> все, <смех> ладно, хорошо. <смех> Окей. Все, поверила, что Просто? это я играю? Да я не знаю, <смех> я запуталась. <смех> запуталась? Ну а. А, да, все, ладно. <свист> все, ты поверила, что это я играю? Да. Честно <свист> говоря, да. <свист> это не я играл. <свист> это я играл, все хорошо. <свист> я не вернусь. Так говорил когда-то, и туман глатал мои слова. И превращал их в воду, я все отдам. За продолжение пути оставлю позади свою беспечную свободу. Хорош. А чё, ну я даже не знаю, ну давай, что это. Вот. Крутяк, Сесимово да, он не ожидал услышать Вообще <свес> <свес> огонь, красава Спасибо за просмотр, обязательно поставь лайк и подпишись. И еще, важная информация, это не реклама, просто помощь для своего друга. Если ты увлекаешься музыкой и не хочешь пропустить новый альбом любимого исполнителя или группы, то обязательно подписывайся на паблик ВКонтакте Music. Если у тебя нет времени послушать альбом целиком, там ты найдешь для себя решение. В группе представлены сэмплеры как к новым пластинкам, так и к уже проверенным временем и прослушиванием альбомом Подписывайся на паблик и следи за новинками музыкальной индустрии. Еще раз Спасибо за просмотр. Пока.